Is... Is... Is... Is... Name is... Нет, типа первую лигу в этом сезоне надо забрать. Я не понимаю, на какой хер сезон на, на, на целую неделю. Так, сейчас будет попотнее на четвертой лиге. А, ну да, типа. Давайте, так чисто по приколу скажу, как лиги ищутся. Диапазон на, ну РМа, он дает минус 2 и плюс 2. Блять, я, тебе говорю, я тебе подобного. говорю, я тебе говорю. подобного. Даже разрабы говорили, что если ты катаешь скобкой, Ой, много, даже не важно там... О, яблонька, ебать. Если ты катаешь скобкой, а, неважно, на паблике или на ИРМ, ищет по самому наивысшему скилл Наивысшему платье Либо по самой высокой лиге в скобке. Вот и все. А там, что там плюс-минус лига, такое, конечно, может быть, да. Такого нету, что последний, блять. Так бы все бы апали первую лигу, просто брали бы с собой типов с 21-й лиги в все. Кинчера, что ты отпустил дальнюю херню? Дальняя херня. Харли, дай брони, я Дайте брони сейчас Дайте бронепластины! Сейчас только. Подожди, не иди. Осторожно, граната! Граната! Наш резку-инженер. Вверх-вверх-вверх. инженер. Нет, их вверх. А. Забрал нам же. Брони центр дай. Дверь дверь двое. Будет центр двое, центр Бронины. двое. Центр двое. Центр еще Ждем. Пиздец, не берегла. План, план. И там же, там же, вот здесь. 90. Я... Да забегай А, нормально, нормально, нормально выиграли. Финчер, Финчер, смотри, обзор. если чекаешь позицию, никогда ее не отпускай. Ты отпустил И Никогда не 2. отпускай позицию, если чекаешь. Раунд Только начался. эту позицию чекай. Не, ну типа, по <с факту, он не отпустил нас, инж двоих сбрел. Все. Ч ⁇ там, при Йо, челика не регнул, че то за нахер. У меня тоже не регнул одного. Дебил на фонтане стоит. Они без медика катают. У них челси съедва спорт, кстати. Фонтан. Опенкапер, походу, какой-то. А яблонька, клан Дмитрия Крымского. Да нет. А чё? второй медик нужен. Ой, блять, он прев им жмет, че? Второго медика возьмите и не надо пушить. Да. да не надо пушить раунд. мы постоянно Бомба пушим потом раунды сливаем у нас блядь на виде 100 процентов такая хуйня почти на второй этаж там, если пушить Оставьте то я, если я пушить, пушить то надо пушить вместе надо чтобы кто-то машина в я не знал то что он будет там сидеть И меня надо... слышно нет слышно слышно чё дайте мне подсад ну это что за дебил ну а нахуй ты пушишь, братан, граната! мы же только сказали, не пушить. Не, ну я тебя типа, не понимаю, смысл он там сидит, да он. Сидит, встречает центре. В центре Осторожно, граната! Их там крымский по-любому тренировал, блять, вот они Народ прикройте на мангале. Мне броня нужна, я 90. Опять неврегало, бля, да тише, что тише. за хуя то а? Пацаны, Бум я пыль. же вам сказал, дайте Бум. мне пацан. Вы не слышите меня или что? Я не слышал. Остальные Бум. четверо, сколько, трое. Го, дальняя дверь, го, дальняя дверь. Ты по-моему вообще ничего не говорил. Ты да, ты, по-моему, бед не говорил. Да, да я вначале сказал медик, потом я вообще сказал, дайте мне пацан. Не знаю, не услышал. Под навесом, бля. Да. Тут рядом есть, рядом есть. Пу -пу -пу -пу -пу -пу -пу -пу Ваш штурма вообще больше. который не стреляют. Ресс, смотри спина. Реально, лучше второго медика возьмите, кто Да я помогу, стой на месте. Забройте их вверх. Хорошая а идея. Минус центр брони. У нас дорога наша. На их дышу. Подвала. Подвал Нет, можешь мне резнуть. А ты где? На дороге. Под навесом. Интересный. Это вы резнули под навесом. Снимите! Этот под навесом сдох. У нас время заканчивается, Рез, Рез пожмет. Мы Враг уничтожил нашу. Ой, блять, опять какой-то мусор минус 3 дал. Обезвейские бомбу. Не, просто мед. Меня... Твоя задача резать и не бегать. Раунд Короче, начался. я беру, блять, инженера. Вас с толку резать нихуя. У нас никто не стреляет. Меня расстреливают, блять, за вас. Вы не прикрыть нихуя не можете. Могите, мне мангал. Стоянный мангал, да. гранату! Блять, ну куда ты смотришь? Ну убей! Да -мо отойди отсюда! отсюда. отсюда. Респа. Раз, мангал. Ну помогите, ну пожалуйста. Их риспать 90 мудак. На центре. Хорош. Все минус все. Дай бомбу по-братски. Спасибо. Мы обезвредили бомбу. Раунд за нами. Обезвредите бомбу. Давайте через дальнюю. Только народ, не надо пушить их респу Лучше зайти через центр или через их дом Респа это дно Там один авик может всех закрыть блядь. Там зажать нас очень легко на респе Погнали, погнали, стрелки вперед. Авик встречает слева ну, Запусти его хоть самоки кидай меня я спину смотрю, играйте. На центре, взорвите. Я повредил броню. Ихреспа. <связь> да как <связь> он это делает, <связь> Алёш? А, а, живи, живи, живи. 25 секунд, братан. А можно теперь вопрос к Мы нашей дороге? Вы, втро... Вы, втро... вы втроем стреляли нашу жопу или чем? Почему у меня взрыва. два чела выкатываются мне в спину с их респы? Два Раунд чела. Я побивал бы сейчас инженерами наших. Да. Не выскали снайперчеки, все. У нас дв... у нас двое с ним на дороге я хилился, меня взорвали. И вообще я лесом цебил. Остальные не знаю. Хороший. Ходи, дайте туда. Пацаны, что вы стали все на планту, я не понимаю. Я пошел. Можешь свободно играть, да зажаты. Блядь! Ну вот, бей. пожалуйста, сбегал, блядь, сдох нахуй. Блядь. Когда вот так вот вы играете, никогда не выиграем мы ничего. Вы сели на планту вером, Что вы там забыли? Вы можете посадиться вверх, играть свободненько. Так у нас инфин, просто... Щось. Да при чем здесь инфам? Они по дороге и тут где они еще могут быть. В центре ну, их а нету, справа а нету Пошли наверх со мной второй этаж медик. Давай медик тогда а, на второй этаж. Не, не идите да. к дороге нахуй вообще. Риску просто держите и все. Штурм, можешь лечь там в пикселе, опять дальняя идут. Я да, и так лежу. Они через дальние идут. Да. Он уже прокатился. Он все сидит на бетон, еще один бежит. Нет. Еще один. Все, рисай. противника Давайте выиграем. Мы победили. Так же подсадку делайся. Ты зря пикаешь там солосом. Я минус дал, все нормально, я там могу. Это с глушителем, там сейчас выткнуть а двое трое тебя заберут. Не факт. Центр взорвали. Центр забрал. Опять дальняя дорога. Мангал будет, заслуживает. Респу идут, ард, респудут пря идут. Взрывайте. Куда ты соло такая? Ресует. Брони, брони, брони срочно. Мой труп, мой труп, мой труп, шар, шар, шар. Блять, ну сказал бы нормально инфу, а не мой труп. Противника убиты. Мы победили. Займитесь бомбой. Так, малорики, надо один раунд что-то придумать. Давайте похолодим раунд вообще. Гопот сад. Взломайте, король. Сломайте ворота и правые, и левые. И попробуйте просто забайтить, встретить их и все. Ой, хорош. Под навесом, под навесом. Це пика. не пикает, больше не взорвать ворота взорвать. Да, я буду играть. Ну, мне кажется, на двух воротах можно больше нафармить фрагов просто. Граната! С нашей идет, спасибо, с нашей идет. Понял? Играйте центр. Взорвал на центре кого-то. Да, играйте центр народ. Подняться, подняться, смотришь. Все, ладно, этого выпушиваем. Нет, с глушаком, по-моему, Гранд лучше. Да, не знаю, ты прям как где ты играешь с глушаком, с а двухратниками. Но двухратник 2. это я у Харли подсмотрел. А 4. Там же это, Раунд уменьшает 3. разброс Раунд на 20% в режиме прицеливания. А родной прицел нет? А родной нихуя не дает он, говно. Родной просто уменьшает увод ствола Фу, на 80. Бля. То есть это, это вообще ничто. То есть он ничего не делает. Ми минус нет. А, у нас соло мет еще. Да Откуда? центр а сфорта, Граната! Центр. Центр Пидарас ебаный. Наш верх спрыгнул на респу на нашу. Нам а нужен... Я слышал, нам... Медик. Народ, у нас нет нормальных отрыва. людей, кто убивает, кроме регресса. Ой, пошли наверх, пошли значит, наверх. Не... Значит... Да, и, типа, дороги, Зна и... вообще. значит, нам нужен второй медик. Логично? Потому что... Не по дороге не Финчер, все, вот сядь вот здесь, иди сюда, я тебе покажу. Вот сюда сядь и сиди там, не дергайся. Ну, через возьми, вообще, все все. Я в спину зайду, пожалуй. Нихуя не все на центре один. Забрал центр. Финчерс, пацок. Ну, я спрыгиваю, я спрыгиваю. Ты тоже спрыгивай. Они наш свежи зашли? Не-не-не, просто я спрыгнул. Рестан ли где-то. Чего вы трупы, блять, не респа, басёте? Респарить, спарить, спар. Все, не пикайся. Наши респа. У них 30 секунд живите Все вываливаются. Авикс-центр идет. Дефузит. На время. Гуляй, на время, гуляй. на время играть. Дебайте, бойцы убиты. Мы победили. Нужно обезвредить заряд. Раунд начался. Пацан, идем? Okay, играйте, я сейчас поймаю, внутри все длина. Магал есть. Игорь, закрывайтесь, дверь, закрывайте дверь, заходите. Бля, ресы. И... Он через дым меня хуярит. Найс. <музык> А, а я это забрал, меня это забрал. Да пидорас его, мать ебал. Где с ним еще? На центре, штурм. Мою броню поместили. Держись, я, я помогу тебе. А а нет. Нет. Спасибо. В будке, да, он. По-моему, я уши вил в будке. По-моему, он слева здесь. Ага, -а, убил. Дайте бомбу побратики. А зачем он тебе? Первые места оформлю. Мы обезвредили бомбу. Раунд так, один раунд надо выиграть. Защищайте место взрыва. Пошли наверх. Стопов нет. Кстати. Раунд начался. Затоник два мена. Так я снова с подвала сыграю. На дороге, вроде, опять. Беря меня почём. Мед минус мед. Да. А без меда. Пизда. Наш дом? Ой. Хорош. Один остался. Мы уничтожили Ура. отряд врага. Победа за нами. Рэри красавчик. Да нет, все красавчики. И одна красотка. А почему она быстрее на фоне дает? Я не знаю, она... Почему одна красотка? Шел, Две красотки. А, ты тоже Две? красотка. Понятно. Ну давай тоже бабускин надену. Натянула.